Ммм, хм. нравится травка, да? А я нравлюсь. Эти две дуры опять стоят на балконе. Их не видно, они там издалека. кто, кто? Они прыгают на меня водой и думают, что я испугалась. я не боюсь. Хотя <с> день <göz>. в <coughs> прямом ушл. Внимание, внимание. Если вы сейчас же не выйдете, я уйду. А, наш, ты... Хрен вам, мне мама не разрешает. Най! Ална, с первого сука, блядь. Она весь наш класс заебла. У нас я их достала на все это и всем мешает меня она достала в том числе ангелина она тоже достала кстати вечером начала собаку это собака на электричке сделала бубон вот здесь Потом делал бубу вот здесь, потом делал вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Вот такая эта штучка по имени Куба. А я как всегда гуляю с камерой. Я хорошо. Ну и как? Наша открышка! Я дочка совели. Теперь дошли. Четыре, К, девять, девять, шесть, восемь. Пропили кладь, захожу в погиб. Хожу, хожу, хожу. Полночь свои сики подниму. Я поверху вы. Вот почти что я дошла до квартиры. До квартиры. Так, Ответ, а а не надо не выйдет, потому что она плохо. Она не сделала. но он Бета! Иисус не дос, Иисус Бог наших времен. Кстати, шлетям кое-что покажу. Это кое что очень кружащее. Это делали мы с девчонками. Я свое блюдо так вчера не доделала. Но все-таки одно мо осталось вот это вот это мой тортик а и вот еще по-моему тоже мое блюдо доставший песок вот этот писпец какой тяжелый пусть идея должна быть сейчас я напомню вот уж куплю с цветочками Стрелочки из кошетах торт все-таки. А этот торт я сейчас, наверное, буду очень долго понимать Потому что он палит на лак, гля. Такой тортик. Еще дом не спускается. Точка сезовили. Практически все. Да, на тетуру опять торточки. Так. Вот так. Не смотрите какой. Кавистый бабусь. Трублют стрмно. Еще как. Коллективная. И... Сейчас, но... Запертый шокальный. Какая-то А вот только... Они Я это задал. Мне похонь. Не, не, собачка Потому что... То Ага, на очень Там на раду. Подметь Эй, бары, эй, не знаю, откуда мне эта мелодия. О, мне уже заколебало. Мне уже отдышка. Как я иду? Ну, на это, пожалуйста, а оставайтесь такими же позитивными, креативными, помните. Я вас люблю. Кто вас обидит, вас на, на Пока.